Всем привет, дорогие друзья, с вами все, также я, Вули, и рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. В общем-то, сегодня мы поиграем в Roblox, как ни странно, я обходил эту игру достаточно большое количество времени, хотя часть моего комьюнити, часть э, людей, которые меня смотрят, увлекаются этой игрой, но есть подписчики, которым эта игра нравится, по крайней мере, вот так вот, и которые просили меня поиграть в Hello Neighbor, я решил сделать тестовое видео по Playtime в... Роблоксе, uh, соответственно И если вам зайдет этот видеоролик, напишите об этом в комментариях Я сделал видеоролик uh, Подобный, только уже с Холлунэй Соответственно, прохождением Ответ на вопросы будут также сегодня Я на все отвечу и сделаю отдельный видосик Это не переживайте, это я про вас не забыл В общем-то, сегодня мы поиграем в Роблокс Сегодня мы поиграем на различных картах, связанных с Poppy Playtime Соответственно, какой у меня план? Сначала попробуем первую главу, которая вышла достаточно давно Поискать, найдем, может, что-нибудь интересненькое А потом вторую главу И, возможно, типа я поставлю самые хорошие игры И в конце видеоролика я покажу какой-то трэш, который там был На интернета, чтобы вы туда не попали, если играете все-таки в Roblox Если вы не играете в Roblox, то просто ну, такой вот ознакомительный видеоролик для вас как-то так. Давайте приступать. И вот я нашел уже игру. Давайте её запустим, соответственно, по Playtime. Игра загружается. Вот мы заспаунили. Здесь есть два режима. Что интересно, здесь есть режим соло и онлайн. Мы выбираем соло. Начинается все по классике, как в первый по Playtime. Соответственно, видеоролики нам все рассказывают. Непосредственно обучение твори как пользоваться руками. Спасибо соседи. В общем-то, Сеньки, да. всегда пожалуйста, типа. Uh, кстати, если вам мешает надпись силен вверху, можете написать об этом в комментариях. Я как раз таки ее уберу потом в следующих видеороликах, если Ну, типа, не захочется ее видеть, в общем-то. Uh, рука Хаги-Ваги, вот он сидит. В отличие от первой части, он там не убирался, насколько я помню, при прохождении этой игры. Но в целом все по классике. Из недостатков этой игры могу увидеть то, что у меня никаким образом не получилось а, пройти дальше вот именно этого момента, не, не получилось собрать игрушку, объясню, почему там да, увидели даже хадеваги, которые там есть. И явно там есть прохождение дальше, но с компьютера почему-то мне не удается активировать именно эти рычаги. Возможно, разработчик этой игры увидит этот видеоролик и как сообщить мне о том, что я где-то был неправ. Но просто я не смог активировать рычаги Никакими-либо способами, никаким либо методом Соответственно, если я их не смог активировать То, соответственно, прохождение стало невозможным дальше А если оно стало невозможным, то игра, соответственно ну, не может оценить, оценена быть высоко, поэтому поставлю 4 хагиваги из 5. Объясню именно, почему такая оценка, потому что, скорее всего, на мобилках там можно пройти дальше, там все просто и так далее. Но просто я, видимо, криворуки не разобрался в управлении. С моей точки зрения, с компьютера это пройти невозможно, поэтому, ну, вот так вот я и оценил. Давайте перейдем к более интересной вещи. Именно ко второй главе по Playtime. Сейчас посмотрим, что это за игрушка, что там такое. И как бы Ну и все посмотрим в целом вообще. Ну и раз уж это вторая глава по библейтайм, то от канонов она и отходит, все похоже по сюжету, похоже по графике даже, честно говоря. Здесь, кстати, другое управление, в отличие от первой части, здесь у нас QE для активации рук непосредственно. А, также, ну, игра выглядит прикольно, но мне что-то по текстурам больше первая часть понравилась, нежели вторая. Первая часть была более приближена к реальности, но вторая тоже неплохая достаточно. То есть по сюжетному каналу игра не отходит. Управление достаточно удобно, игру пройти можно. Просто я не стал проходить все, потому что я понимаю, что это займет очень много, большое количество времени. Из интересных моментов это механика, ну реальная механика, как и во второй главе по именно ä, перепрыгивание различных препятствий с помощью руки. Ну то есть использование вот этого, как, как это назвать, трос, лиана... Ну, вы поняли, о чем я говорю, вот. Поэтому игра получается достаточно неплохая, обычная игра. Багов, ошибок, недочетов, я особо не заметил, поэтому. В общем-то, игра неплохая, советую поиграть. Ну и раз нормальные игры мы уже разобрали, то давайте перейдем к небольшому трэшу. Первая игра это не совсем трэш, это, наверное, больше механика а игр по плейтайму исследовать разработчиками, поэтому, ну, что-то типа такого у нас получилось. Я не назвал это игрой, это просто какие-то, ну мини локации с различными персонажами и так далее, которые можно купить. На самом деле, созданы просто для собрания донатов, робоксов и так далее. Но здесь я особо ничего сказать не могу. Ну и вторая вещь, это, соответственно, под видом э, игры Poppy Playtime. Это была совершенно другая игра, соответственно, какой-то паркур и так далее. Просто обычная игра, и под ее искать ничего не могу. Но это не Poppy Playtime, и, соответственно, выкладывать под по Playtime значит просто обманывать игроков, что я считаю некультурно. Вот, видеоролик уже подошел к концу, всем спасибо большое за просмотр, ставьте свои лайки, подписывайтесь на этот канал, всем удачи, хорошего вам настроения, всем пока.